Светлана у нас считается самым таким элитным районом в городе Сочи, знаете, наверное, как в Москве Барвиха. В этой локации есть максимально все для жизни, для отдыха. Этот номер у нас 47,7 квадратных метров. Это люкс. Панорамное остекление, плюс еще у нас одна комнатка. Красотища, да? Это я только нахожусь на шестом этаже, на седьмом будет еще лучше. Итак, дорогие друзья, всех приветствую. Вы на нашем канале Сочи ДВ. Все, кто нас смотрят, меня зовут Иван. Сегодня я хочу показать вам самую лучшую, топовую, интересную локацию. И в этой локации есть очень хороший комплекс. Комплекс бизнес-класса, который сдается полностью ремонт мебель мебельтехника. Позади меня есть магазин Перекресток, это круглосуточный магазин, это район Светлана. Светлана у нас считается самым таким элитным районом в городе Сочи, знаете, наверное, как в Москве Барвиха. Позади меня море, До моря пешком буквально 500 метров, то есть все в шаговой доступности. Давайте я вам покажу, расскажу, что у нас здесь за комплекс. Комплекс это называется Mirror 2. Первый миРор у нас находится на улице Новогинская. Новогинская у нас буквально 500 метров э, вот так вот прямо по курортному проспекту. Посмотрите, фрукты проходим. Если кто-то захотел, всегда может приобрести фрукты, овощи, капусту, арбуз. Ну, по крайней мере, все самые полезные свойства и вкусняшки. Э, первый миРор он уже сдан, он уже действующий. Люди получают пассивный доход. Э, и буквально у нас в районе Светлана есть Mirror 2, который уже, так скажем, на предсдаче. Сейчас я покажу, как он выглядит. Итак, давайте рассмотрим все-таки наш объект, да, посмотрим, насколько это красиво. Вот этот комплекс Mirror 2. У него уже готовый фасад, они, как говорится, уже докрашивают губки, домулевывают. Сейчас будет возводиться остекление ограждения. И вот такой вот у нас сдается красавец. Он уже на предсдаче. Самое главное у него локация. Локация центральная, это Светлана. Да, как я уже говорил, море у нас в шаговой доступности. Буквально вниз 5, максимум 7 минут, и вы на море. Пойдемте рассмотрим, что это за комплекс. Он сдается у нас полностью, ремонт техника. Там, где проходят у нас ипотеки, выход сразу же в Росреестр со всеми делами. Все плюшки, которые вы хотите. На входе у нас консьерж-сервис, закрытая охраняемая территория, паркинг. Все есть, абсолютно все. Магазин хостовары, 24 часа, магазин перекресток. В этой локации есть максимально все для жизни, для отдыха. Давайте рассмотрим вообще весь этот комплекс изнутри. Ну и посмотрим, что же он там себе таит. Смотрите, привезли оснащение, привезли холодильники, холодильники, да, потому что он сдается полностью ремонт, мебель, техника. Вот у нас здесь полностью это я так думаю что это керамические панели, да? А это вытяжки? Варочные панели. Варочные панели, и вытяжки. Варочные панели вытяжки. Ну то есть здесь все полностью есть. Давайте мы сейчас заглянем в отдел продаж, а, как говорится, зайдем к ним на чтобы они понимали, что мы к ним пришли, и пусть дадут полностью всю информацию. Вот так вот у нас будет выглядеть зона рецепта Уже готовят у нас растойки и будет два стойки все из камня смотрите работа да работа кипит это тот э, комплекс да куда не стыдно заходить э, все сдается полностью ремонт мебель техника что у нас здесь сейчас посмотрим а, уже все прям на каждом этаже итак друзья давайте я вам покажу смотрите вот мы сейчас поднимаемся на этаж поднялись у нас это вот мы видим номер 6 6 этаж а, это у нас грузовой лифт весь завален строительным материалом вот у нас все перед нами это двери межкомнатные двери а даже не межкомнатные наверное да вот я угадал межкомнатные полностью уже все в плитке у нас два лифта вот у нас второй лифт, вот такая с подсветочкой, да, интересная зона, да. Так, давайте рассмотрим этажность. Что у нас на этаже? Сдается максимально все полностью. Ремонт, мебель, техника. Потолки и у нас уже готовы. Двери у нас уже стоят. Ну, например, давайте рассмотрим несколько номеров. Например, у нас номер второй. Это у нас 45,3 квадратных метра. Вот так вот у нас будет выглядеть зона санузла. Посмотрите, уже стоит с такой подсветкой остекление, ванная, душ -кабина. Ну, то есть, как бы сдается полностью. Завезли сегодня бытовую технику. Сейчас будут расставлять, мебелировать. Вот такие шикарные панорамные остекления. Это вид у нас в сторону, так скажем, микрорайона самого Светлана у нас комната раз и небольшая такая своя тоже вторая комната очень хороший интересный номер а, здесь будет у нас стоять кровать кровать здесь у нас будет висеть телевизор то есть доплат никаких ни за что не нужно потому что номер будет полностью с оснащением а, я вам покажу несколько разных вариантов вот у нас термодатчики стоят а, выход на балкон балкон очень интересный, но я вам покажу лучший вид Везде будут стоять сплит-системы. Что у нас дальше? Давайте мы рассмотрим видовой, очень интересный номер. Номер у нас будет, давайте вот, например, вот этот. Да? Этот номер у нас 47,7 квадратных метров. Это люкс. У нас точно так же, смотрите, с подсветкой какой красивый, интересный. То есть номера будут все одинаковые, все по регламенту в едином стандарте. Хочу вам сказать, что здесь полная сумма в договоре проходит ипотека. Вот такой у нас выход на свой балкон. Остекления еще пока не нет. Остекление сейчас установят. Вот так мы видим перед нами, что магазин Перекресток, море. Самая шикарная локация города Сочи. И вот так вот у нас выглядит панорамное остекление. Плюс еще у нас одна комнатка. Честно скажу, локация здесь прям вот, прям очень-очень хорошая. Но, друзья, хочу вам напомнить, что я нахожусь на шестом этаже. Над нами есть еще седьмой этаж. Так как, почему снимаю сейчас шестой? Седьмой, он черновой. Седьмой, э, седьмой этаж, он черновой. Его только недавно открыли в продажу. И сейчас, пока мне столько делается там ремонт. Поэтому я вам покажу, как это будет выглядеть, но на шестом этаже чтобы вы понимали, в этом комплексе 7 этажей всего 119 номеров номерного фонда. Полностью сдаются все ремонт мебель техника. Посмотрите, ребята работают, вон уже завозят оснащение. Давайте посмотрим, что здесь. Ремонт мебель техника, устанавливают кухню. Вот так вот выглядит. Можно, да? Две секунды гляну. Вот кухонная зона. Посмотрите, все строго все по лазеру, по уровню. То есть никаких там... Самоделок у нас нет. Все строго. Привезли холодильник. Я думаю, что это холодильник. Да, вот он холодильник. Поэтому э, номерной фонд разный. Площади здесь разные. От э, 18 квадратных метров до 47 квадратных метров. Давайте рассмотрим, например, давайте вот, вот эту глянем. Это у нас будет номер 41 квадратный метр. Он у нас тоже очень интересный. Сейчас просто подсветка выключена. Здесь у нас будет стоять, я так понимаю, телевизор. Здесь какая-то прикроватная тумба. Вот здесь у нас будет кровать, бра, столики. Что у нас здесь очень интересное? Посмотрите, какие виды. Виды на курортный проспект. Красотища, да? Это я только нахожусь на шестом этаже. На седьмом будет еще выше. Поэтому окна... Все притонированные. Никто вас отсюда не увидит. И самое главное, у нас все полностью в едином аккуратном стиле. Поэтому, если вы хотите еще приобрести уже готовый, можно сказать, бизнес, который будет вам приносить доходность, полная сдача у них, они запускаются в февраль, в марте. февраль-март этот комплекс полностью уже запускается. То есть у нас скоро будет сезон летний сезон и как говорится люди снова поедут сюда первый мир на новогинской он уже действующий это у нас будет сейчас мир 2 поэтому если вы все-таки хотите приобрести себе готовый бизнес который на предсдачей срочно вам нужно рассматривать сюда потому что это центр центр сочи самая интересная локация что у нас здесь есть это у нас черный вход но ну, мы здесь не пойдем хотя здесь полностью все же в плитке а, ценовая политика цены у нас от 10 миллионов рублей и выше а, за каждый номер видовые характеристики этажность площадь да все это разговаривать индивидуально а что могу сказать виды виды здесь лучше которые можно только придумать никаких доплат ни за что доплачивать не нужно потому что здесь еще раз напомню все полностью ремонт мебель техника все оснащение а есть прям большие площади есть маленькие что у нас у нас впереди сезон из в этот сезон да если кто-то из вас хочет уже сразу же получать пассивный доход вот пожалуйста вам готовый Готовый, приготовый практически на предсдаче комплекс. А, они прям хорошо все качественно делают, успевают. Поэтому, если вы хотите рассмотреть какие-то варианты, пишите, звоните нам, дадим вам самые лучшие варианты. Если вы хотите рассмотреть в отсрочку, в рассрочку, в ипотеку, пишите. Все согласуем, максимально дадим самые выгодные лояльные условия. Посмотрите, каждый этаж. На каждом этаже ведутся работы, шумные работы. Привезли сегодня бытовую технику. Все это начинают устанавливать, расстраивать. Так, давайте знаете, куда зайду? Я зайду просто в самый попавшийся номер, посмотрим, что у нас здесь есть. Мебель. Везде, установка мебели, оснащение. Сзади меня видно уже гардеробные шкафы. Вот здесь уже видно, начинаю да, устанавливать, так скажем, короче под кровать как она там называется э, вот эта мягкая обивка э, сейчас зайдем посмотрим где же у нас там ребята шумят где-то у нас ведутся работы шумные работы давайте посмотрим одним глазом что же они делают да где же у нас здесь идет кто-то у нас тут где-то шумит ага, сейчас покажу где он тут шумит Это там ребята у нас устанавливают полностью остекление. Да, ребят, проходите. Это холодильник, да? да? Все, холодильники приехали. Поэтому полностью уже готов ремонт мебель. Ни за что голова болеть не будет, доплачивать не нужно. Самый лучший комплекс, самой топовой локации. Как говорится, в Москве это как барылька. Итак, друзья, давайте подытожим полностью весь э, наш обзор. да, Все, что мы посмотрели. Сегодня такой день мебели, день техники. Что здесь? Я вижу, по крайней мере, все плюсы. Какие минусы? Ну, минусов не могу сказать, потому что сама локация говорит само за себя. Посмотрите, какое шикарнейшее сзади меня здание. Самое главное здание готовое. Вот вам готовый уже бизнес, где вы хотите приобретать уже готовый пассивный объект. Тем более, пассивный доход на объекте. Тем более, это у нас да, сама локация. Это центр Сочи. Это там, за что голова не боли подписали договор с управляющей компанией. А хочу сказать, что управляющая компания у нас на Мираре первым приносит очень хорошую доходность. А сами собственники, которые приобрели себе в комплексе у, так скажем, у этого застройщика в комплексе мира 1 да, они прям довольны улыбаются. Если вы хотите быть обладателем. И все-таки потихонечку подготавливать, обеспечивать себе пенсию. Вот вам отличные варианты. Самое главное, в этой локации есть абсолютно все. Если вам понравился весь этот видеообзор, есть какие-то вопросы, пожелания, хотите что-то рассмотреть, вообще хотите задать какой-то вопрос, на что не получили ответ, пишите, звоните нам, будете в курсе всех событий. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ставьте колокольчики, и самое главное, не, про не пропускайте полностью все наши видеообзоры, потому что всю-всю информацию о всем рынке города Сочи можно получить на нашем канале, да, на нашем YouTube-канале, где есть максимально все о недвижимости в городе Сочи. То есть вы можете находиться у себя лежа на диване, да, просматривать, быть в курсе всех событий, смотреть только наш канал. И будете знать абсолютно максимально все. Каждый комплекс, от и до, мы заходим в каждый номер, в каждый комплекс. Показываем вам изнутри, изнаружи и, как говорится, саму локацию, где он находится. Ладно, не буду долго говорить и расписывать. За него можно говорить долго. Поэтому всем до новых встреч. Будут какие-то вопросы, пишите, звоните. С вами был я, Иван агентство Сочи ДВ, ваше любимое агентство, ваши доверенные люди в городе Сочи.